Что такое ТРБ? Это просто инструмент. Мы не являемся адептами этой компании. Это просто инструмент, который нам позволяет сейчас наработать свой капитал. Соответственно, у нас есть а, пакет старт, а, депозит от 10 тысяч рублей, вы получаете а, 24% процента годовых. Это охрененно много в твердом продукте, просто охрененно много. Чтобы вы понимали, если вы сейчас купите квартиру, будете ее сдавать, средняя доходность от сдачи, от недвижимости – это 10-15%. 10-15%, понимаете? Пакет стандарт 36 годовых, либо 3 в месяц. То есть инвестировали 100 тысяч рублей, и 3 тысячи рублей получаете на полном пассиве. Понимаете? Можно купить себе телефон за 100 тысяч рублей который к концу года будет стоить 40-50 тысяч рублей на вторичном рынке, а можно эти 100 тысяч рублей инвестировать, и через год у вас будет уже не 100 тысяч, а 136 тысяч рублей. Понимаете, это гораздо выше, чем инфляция, это очень хорошие деньги в твердом продукте. Вот в чем разница, понимаете, в мышлении. Да, купить телефон хорошо, пускай будет хорошо сейчас, плохо потом, насрать разберемся в будущем. Но это неправильно, это неправильно, друзья мои. Соответственно, 300 тысяч рублей инвестируете, 42 годовых, 10 с половиной тысяч рублей получаете по каждый месяц. То есть каждый месяц вам приходят эти 10 с половиной тысяч, и вы можете их реинвестировать. То есть вы можете взять эти 10 тысяч и вложить в тело, и тогда у вас на, со второго месяца уже не с 300 тысяч будет считаться, а с 310 тысяч рублей. То есть вы уже в следующий месяц, в следующий месяц вам будет на процент начислен с 310 500 рублей мы умножаем на 42% годовых и делим, соответственно, эту цифру на 12 месяцев. Вы уже в следующий месяц получите не 10 500, а 10 800. На третий месяц мы эти 10 800 опять вкладываем в тело. Мы эти деньги сохраняем, да, то есть на будущее. И у нас уже на третий месяц уже с 322 тысяч будет считаться вот эти 42%. процента. Соответственно, это уже там 12 тысяч рублей. С этих 12 тысяч рублей мы опять вкладываем в тело. Мы наращиваем свой депозит. Понимаете? Мы свои деньги сохраняем и приумножаем. Мы эти деньги постоянно, соответственно, закидываем в оборот. Ну, опять же, кто хочет? Вы можете эти деньги снимать, тратить на свои нужды. Вы можете эти деньги тратить куда угодно и как угодно. Я вам говорю к тому, что нужно наращивать свой капитал. Что такое капитал? Еще раз. У вас есть доход. Есть расходы ежемесячные. Вот Разница между доходов и расходов, вот это вот дельта, это и есть капитал, который у вас остается. И эти деньги вы можете вкладывать и заставлять эти деньги работать на себя. 600 тысяч рублей, вот здесь уже начинаются самые интересные цифры. То есть, условно, это 54% годовых. 54% годовых, это дохренище просто. Понимаете, то есть, условно, если я покупаю квартиру за 6 миллионов, я ее сдаю за тридцатку в месяц. Здесь я с 600 тысяч получаю тридцатку в месяц. И мне не нужно там думать о том, убьют у меня ремонт, не убьют ремонт, сдам я, не сдам, неважно. Я получаю каждый месяц, с первого дня, как только я инвестировал 600 тысяч, я каждый месяц получаю 27 тысяч рублей. И эти 27 тысяч я могу реинвестировать, заново вложить, либо потратить, вывести эти деньги. В конце года мне эта сумма вернется, эти 600 тысяч рублей вернутся. Дальше идем. Бизнес плюс 60%. То есть мы инвестируем миллион и каждый месяц получаем по полтиннику. 50 тысяч рублей каждый месяц. Мы эти деньги можем реинвестировать, можем докладывать, вкладывать, перекладывать. Неважно. То есть наращивать свое тело, увеличивать свой депозит. За год получаем 600. Вложили миллион, получили в конце миллион 600. 000. Ну круто же, друзья мои. Соответственно, бизнес про, то же самое. Доход уже 180. То есть вложили 3 миллиона, получаем 180 в месяц пассивного дохода. Ну согласитесь, для многих уже... Это открывается путь к духовной свободе. То есть кому-то достаточно иметь в месяц 150-200 тысяч и ни хрена не делать. Все, вам достаточно, вы финансово свободны. Можете путешествовать, можете, я не знаю, там а, наслаждаться жизнью, заниматься тем, чем вы хотите заниматься. Понимаете, это открывает вам путь к духовной свободе как раз таки. Ну и 6 миллионов, соответственно, вкладываете, получаете 84 годовых, 420 тысяч каждый месяц вы получаете на руки себе и можете эти деньги либо тратить, либо вкладывать обратно в тело еще больше и больше. Доход за год 5 миллионов, вложили 6, на выходе получили 11 миллионов, понимаете, 11 миллионов. Они купили машину за 6 миллионов и к концу года получили стоимость этого автомобиля уже 4 миллиона, он подешевел. Понимаете, а вы наоборот, приумножили свои деньги. Не потратили, а приумножили. То есть это пакеты для пассивных инвесторов. И каждый из вас должен открыть для себя пакет по своему уровню. Насколько вы готовы. Вы должны понимать, что если вы пассивный инвестор, если вы просто пассивный инвестор и просто хотите инвестировать, выбираете тот пакет, который вам больше всего интересен, можете наращивать, донаращивать и так далее. Если вы активный инвестор, если вы сами инвестировали и будете пригла приглашать других людей, здесь я рекомендую заходить на максимальный пакет, который вы можете себе сейчас позволить. Почему это важно? Потому что в сетевом бизнесе, в бизнесе инвестиционном, партнерском, неважно, все дублицируется. То есть все дублицируется. То есть условно, у меня люди будут спрашивать, ты сам на какой пакет зашел? Я буду говорить на 6 миллионов. То есть я зашел там на 6 миллионов рублей. И они такие, блин, ну, значит, ты уверен в этом бизнесе, значит, ты заходишь сюда. И, соответственно, человек, ну, активнее будет идти следовать за вами. Понимаете? Вот это важно понимать. Он будет разбираться во всех и в конечном итоге будет готов заходить также на максимальные пакеты. И вы сможете, соответственно, наращивать. Здесь нефиксированный, то есть вы можете… 350 тысяч, 370, 390, 450, 120, 140. То есть сумма начисляется от вашего тела, какое у вас тело на начало месяца, на начало инвестирования. Вот это важно понимать. Давайте теперь посчитаем. Смотрите, многие. Стратегия. Вот 10 тысяч рублей. У меня есть только 10 тысяч рублей. Нахрена я буду заходить на этот пакет старт? Зачем мне вообще рвать жопу ради вот этого пакета старт? Что я вообще получу от этого пакета старт? Нахрена мне вот эти 200 рублей вообще нужны и так далее. То есть я получил кучу вопросов о том, что ну здесь с 10 тысяч рублей делать нечего. Вопрос нужно задавать правильный. Не том, что с 10 тысяч рублей не, нечего делать. А то, что кем я должен стать, чтобы зарабатывать миллион рублей, вы должны стать проактивным, вы должны сейчас максимально активным быть, максимально заряженным быть на успех. Понимаете, и начать начать делать правильные вещи. Самое сложное в любом деле начать. И формирование и привычки в том числе. Давайте разберем. Давайте разберем, как с 10 миллионов рублей сделать... Сколько? 30 миллионов рублей за 5 лет. Давайте разберем финансовую стратегию. Прежде чем разберем финансовую стратегию, нам нужно еще понять, как работает партнерская программа. Потому что именно с помощью партнерской программы, то есть то, что мы с вами инвестировали, это одно. Самые большие деньги здесь. Понимаете? Вот самые большие деньги здесь. Условно, вы можете инвестировать 6 миллионов рублей, никого не приглашать, заработать 5 миллионов за год. Я могу найти, зайти на пакет в 10 тысяч рублей и за этот год заработать 20-30 миллионов рублей. Вот в чем разница, понимаете? Вот эта партнерская программа позволяет мне наращивать свой пассивный доход с нереальной скоростью. Что у нас получается? Смотрите, я зашел на стартовый пакет в 10 тысяч рублей, пригласил одного человека. Одного человека, который зашел на 100 тысяч рублей. Соответственно, он со 100 тысяч рублей сколько будет получать? он будет получать 3000 рублей. Правильно? То есть 36 годовых, он со 100 тысяч рублей будет получать тысячи рублей каждый месяц. Вот я с этих 3000 рублей буду получать 7%. То есть я буду 7% получать с его 3000 рублей. Возвращаемся, друзья мои. Нужно понять, что, что мы... Активировав пакет, сразу же получаем 7% с первой линии. То есть мы формируем свою первую линию, получаем сразу же 7%. Если у нас сумма превысит 200 тысяч, мы уже будем получать 10%. Давайте мы с вами рассмотрим только вот этот статус, первый статус. 10% с первой линии и 7% со второй линии. Как мы здесь можем с вами наработать миллионы с помощью только двух линий партнерской программы? и 10,7%. Условно, мы зашли на 10 тысяч рублей, пригласили человека, который зашел там на 100 тысяч рублей, позвал человека, который тоже зашел на 100 тысяч рублей. Соответственно, мы возвращаемся с вами к пакетам. Возвращаемся с вами к пакетам инвестиционным. То есть запомнили, что мы с первого уровня получаем 7%. Со второго уровня, с первого уровня получаем 10% уже со второго уровня получаем 7%. Запомнили эти цифры? Возвращаемся к нашим пакетам. Возвращаемся к нашим пакетам. Видим следующее. Условно, человек зашел на 100 тысяч рублей. Мы получаем, он получает 3 тысячи рублей каждый месяц. Мы каждый месяц получаем с него 300 рублей. То есть 300 рублей мы получаем с него каждый месяц. То есть за год, за 12 месяцев это 3600 рублей. То есть это уже к нашим 10 тысячам, которые мы вложили, 36 тысяч, 3600 – это 36% уже, условно. Представим такую ситуацию, что мы пригласили человека, и он зашел на 100 тысяч рублей. Но он пригласил человека, вот этот пакет, вот этот наш человек, мы пригласили Васю. Этот Вася пригласил Петю, который зашел на 6 миллионов. Он решил там вместо покупки квартиры, условно, зайти на 6 миллионов. В итоге что происходит? Петя, которого пригласили, который от вас стоит во втором уровне, получает 420 тысяч в месяц. 420 тысяч в месяц Петя получает. За то, что а, Вася пригласил Петю, то есть Вася стоит на этом пакете <coughs> и Петя у Васи в первом уровне. То Вася получает еще 42 тысячи. То есть человек, который позвал его, получает 42 тысячи в месяц. То есть смотрите, он сам 3 тысячи в месяц получает от всего депозита. И еще 42 тысячи получает за счет того, что он пригласил Васю на большой пакет. Понимаете? Запутался Вася, Петя, неважно. Понимаете, о чем я? То есть вы же вы же получаете 7%. То есть вы с этого депозита получаете 10% ваша первая линия, а с вашей второй линии вы получаете 7%. С 420 тысяч рублей 7% это знаете какая сумма? 29 400 – это 30 тысяч рублей. То есть вы ежемесячно, инвестировав 10 тысяч рублей, получаете с первой линии 300 рублей, со второй линии 30 тысяч рублей. Понимаете? И в итоге вы инвестировали 10 тысяч, через год вы получите 12 400 своих вложенных. И еще 30 тысяч умножаем на 12 – 360 тысяч рублей, которые вы заработали по партнерке. Это при том, что вы просто подняли свою жопу и один раз ее напрягли в начале. На старте только напрягли свои булки, нашли людей и запустили эту цепочку. А что будет, если вы в течение месяца вместе с нами будете землю носом грызть, пахать с нами 24 на 7, работать через зумы, через трешки, через планерки, приглашать людей на презентации каждый день, работать, вырабатывать каждый день вы сможете в первую линию наработать 10, 20, 30 человек, которые инвестируют кто-то 100 тысяч, кто-то миллион, кто-то 500, кто-то 600, кто-то инвестирует 10 тысяч рублей, но через полгода у него продастся недвижимость, и он доинвестирует еще 12 миллионов рублей, или 6 миллионов рублей, или 3 миллиона рублей. Что если эти 10 человек, которые вы сейчас наработаете на старте, пригласят 20 человек, 30 человек во вторую линию то есть вы сейчас можете наработать пассивный доход условно 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей. То есть за счет партнерской программы наработать этот пассивный доход и в течение года стабильно получать его. Потому что люди в течение года пакеты работают, вы стабильно будете получать этот доход каждый месяц. Причем в разные числа, потому что у кого-то 15 числа ему проценты сработали, у кого-то 20 числа проценты сработали. Но в конечном итоге вы каждый месяц сейчас наработав, поработав с нами как следует, я только говорю про два уровня, я говорю про вот это вот, про вот два уровня всего лишь. А если вы захотите, вы откроете себе три уровня глубины, четыре уровня глубины, 5 уровней глубины, 6 уровней глубины, 7 уровней глубины. Вы уже с первого уровня будете получать не 10%, да, а можете получать 20%. Со второго уровня не 7%, а 14%. С третьего уровня вы пригласили Васю, Вася, Петя, Петя, Диму. Дима, Свету, Света зашла на 6 миллионов. Вы даже Свету знать не знаете, с нее получаете 30 тысяч ежемесячно. Ежемесячно, друзья мои. То есть вот эти статусы – это несложные статусы, имея такой охрененный продукт. Я про что вам и говорю, насколько этот продукт охрененный.